Всем привет, с вами Юля, и у меня для вас новости от Elements 5. Elements 5 дарит своим клиентам подарки. Это это круто. 1 октября каждый, кто сделает покупку от 100 долларов, гарантированно получит подарок. И это не просто что-то символическое в виде календаря или блокнота. Мне так хочется рассказать, что это. Ок, я хотя бы вам намекну. Что у меня в коробочке? А что у меня в руках? Когда вы оплатите покупку в личном кабинете, появится кнопка «Забрать подарок». Дальше необходимо будет оформить доставку, заполнить данные и через несколько дней забрать на почте. Ничего сложного. Итак, еще раз. С 1 октября после покупки в Elements 5 на сумму от 100 долларов вы гарантированно получаете драгоценность стоимостью около 1000 долларов. Так вы познакомитесь с нашими украшениями с Муассанитом. Подарок придет почтой на ваш адрес в течение нескольких суток. Его получит каждый, независимо от того, ваша первая покупка это или что первое. Но поспешите. Количество подарков ограничено? Вы знаете, что делать. Подписывайтесь на наши каналы и соцсети. С вами была Юля. Пока!